Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Сегодня, ребята, я нарушу все правила наших, наших всегда темы вебинаров, и я нарушу то, что всегда начинаем с маркетинга, а сегодня вебинар именно начнется с полезности, потому что я считаю, что нужно все-таки делиться теми знаниями, которые а, ты владеешь и навыками а, с, други, с другими партнерами. Я часто, мне приходится а, помогать своим партнерам, и я сталкиваюсь с такой проблемой. Первая проблема, это выскакивает в скайпе а, такая вот функция, как а, уведомление. Уведомление о те, кто входит в скайп. И это иногда очень сильно мешает. Я, когда я работаю и очень занята я отключаю эти уведомления. И вам тоже советую отключить. Вот звуки уведомлений, да, вы это можно отключить, чтобы звука не, звука не было. А потом нужно уведомление о появлении контакта в сети. Когда выплывает с правой стороны, что а, а, такой-то контакт а, в, вошел в, в скайп. И вот это иногда сильно мешает. И вы всегда можете зайти в настройки в скайпе, вот как я нашел а, открыть уведомление и... Это временно отключить и потом закрыть и продолжать дальше работать. А следующая полезность в том, что у нас по поводу рабочего стола. Ребята, рабочий стол. На рабочем столе никогда не должно быть никаких папок, никаких программ, которые устанавливаются на компьютере только ярлыки. А для чего? Для того, что когда вы запускаете свой компьютер, Windows должен в а, каждый файлик, каждую картиночку, каждую папочку, которую у вас я вижу очень много на а, полностью весь рабочий стол у некоторых, все в папках, все фотографии, картинки, там все-все-все. И это не ярлыки. Ребята, Никогда не храните ничего на рабочем столе. Только ярлыки. Все папки, которые с картинками, все программы, все должно быть у вас внутри. И ваш компьютер будет запускаться в Windows. Будет запускаться намного быстрее и будет лучше работать. Теперь, следующая техническая часть. Вы можете всегда проверить скорость вашего интернета. Как ее проверить? Есть вот такая вот программа. Она в открытом доступе есть в интернете. Вы можете даже не писать на английском языке, а просто проверить скорость интернета. Вас выдаст именно вот эту программу, и вы выбираете, вот у меня, например, я пользуюсь а, таким а, вот услугой Компас, у меня а, мой а, провайдер и мой а, Wi-Fi, именно а, я пользуюсь этими услугами. И как же проверить, а вы, как вы узнаете, ваш компьютер сразу же дает этой программе ваш IP-адрес. И у вас сразу же выйдет, если у вас не выходит, например, у меня вот вышел сразу Краснодар, да, компас, телеком, да. Вы можете найти здесь ваш регион в этой программе. И можете сразу же запустить. Как проверить этот, э, скорость интернета? Нажимаете «Запустить» и запускается. Вы проверяете, насколько э, ваш, э, ваша скорость интернета. Обычно скорость интернета очень хорошая. Это 8,8, 8,9. А вот это работает компьютер отлично. Вот. Отлично. Вы видели. 8 и 30. Это шикарно. Вот такая программа. Вы ее можете даже, ну как, сохранить в закладках, например, да? Добавить закладки, да? Вот, например, добавить закладки. И здесь просто можете написать а, «Проверка скорости интернета». Нажать «Готово» и она у вас будет в закладках. А, мне она в закладках не нужна, и я это не буду а, делать. Я закрываю. И теперь следующая тема, следующая – это визы кара. Что это за программа? А, ребята, это программа, а, которая устанавливается на ваш компьютер и делает оптимизацию вашего компьютера. Почему? Вот я выбрала VisaCara. А вот почему. Значит, это вы можете этой программой и почистить. У меня, например, я чищу все кэш, а все полностью, файлы ненужные, все удаляю именно этой программой вот У меня антивирусник здесь тоже есть в этой программе, но он, у меня он отключен. Я вам сейчас покажу, как ею пользоваться. Так как у меня встроен в компьютер мой именно родной антивирусник и два антивирусника, нельзя, они будут друг с другом ругаться, драться. Поэтому у меня антивирусник отключен на этом в этой программе. Теперь вот смотрите, здесь вы можете значит, обнаруживать больше скрытых и ошибочных записей реестра по сравнению с другими аналогичными программами, отмеченных в журналах. Значит, он прост и легок в использовании. Теперь он увеличивает скорость, вашу, делает максимальную вашего компьютера. Вот. И, насколько я все время читаю отзывы, все отзывы здесь только положительные. Вы можете вот, забить виза кара, вы можете даже на русском написать в поисковике виза кара и скачать. Он скачивается, устанавливается у вас в загрузках и выносите свой ярлык именно на рабочий стол. Как только мне нужно почистить компьютер, я всегда... Запускаю. Сейчас запустится. Вот она проверка. Я сегодня э, чистила уже. А вот обновить сейчас. Нет. Вот эту кнопочку никогда не нажимайте. А, она у вас затребует сразу же оплату. А вы всегда, я сколько лет, очень много лет пользуюсь бесплатно этой. И я почистила и выключила, отключила эту программу. А, вот, э, нажимайте не сейчас и проверка. Как я вам уже говорила, защита у меня отключена. Если у вас нет антивирусника, вы можете его включить без проблем. Здесь очень много улиток, которые помогают все очистить. Это ну, просто программа шикарная для компьютера. Вот я, видите, с утра я чистила, но уже у меня личные данные нет. Не надо закрывать. А, уже и ненужные файлы, и личные данные. Уже 27 записей я сделала неверных. Вот. А, он, индекс здоровья ПК 5 и 7. Исправить. Нажимаем. все а, Индекс ПК 10. Это самая-самая оптимизация. Вот смотрите. все Теперь вы можете почистить эти реестры, сканировать. Те ребята, которые ну, не умеют технически, звоните, я вам помогу это все сделать, установить. Это не так долго, это займет мало времени, поэтому без проблем. Вот всего лишь одна ошибка. А чистка завершена, можно сделать быструю чистку. Вот, пожалуйста, тоже а, все эти кэш удаляется с виннеса. Нет, не надо. Все. И как только вы почистили свой компьютер, следующий э, этап у вас вы заходите э, в пуск меню и нажимаете кнопочку перезагрузить. После от каждой. Программы, которую вы устанавливаете, удаляете, обязательно нужно перезагружать в компьютер. Ну и теперь, ребята, я вам немножко поделилась полезностью. Ну, а теперь что? Мы начнем, наверное, презентацию. Презентацию я немножко расскажу о нашем фонде. А те, которые, может быть, еще не знают. Фонд наш основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда – это Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. А на сегодняшний день у нас более 27 тысяч рабочих кабинетов. Люди работают. Выплачено уже более 20 миллионов рублей эти цифры сами за себя говорят о нашем фонде как стать партнером нашего фонда и как выбрать площадку Ту, которую вам а, нравится ну, первое что нужно зарегистрироваться подтвердить свою регистрацию через почту почту указать рабочую она должна быть google или яндекс на другие почты письма не приходят а как только вы подтвердили а, следующий шаг а, установите свой аватар выбираете файл а, из своего компьютера или телефона как только приходит сюда код от вашей фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить». А следующий этап нужно прописать, заполнить полностью весь свой профиль. Прописать свой скайп, указать свой номер телефона, указать страничку в ВК и конечно, прописать кошельки. У нас вывод на Perfect Money и Pair кошелек. На пополнение у нас подключена касса Frey. Вы можете пополнить с любой платежной системы, даже с карточек Сбербанка. Но если вы хотите пополнить без платы за транзакцию, вы можете всегда добавиться ко мне, к Лене или к Денису, а мы всегда поможем вам перевести внутренним переводом. Итак, вы все это заполнили и нажимаете кнопочку «Сохранить». Итак. Какие площадки у нас есть? У нас есть площадка такая, денежный рай, где можно входить через удвоитель за 250 рублей, но можно сразу же становиться на, за 500 рублей на первый стол. Здесь он всего лишь один стол. Вы крутитесь на этом столе и постоянно получаете. Если вы приглашаете партнеров, то получаете с каждого партнера 150 по маркетингу и 50 рублей получаете рефер вознаграждение, а даже если вы не пригласили ни одного партнера, а к вам становится э, перелив то вы также получаете 150 рублей. Но 50 рублей а, получает ваш а, э, э, спонсор этого партнера, который стал к вам. И также получают а, реферальные вознаграждения а, ваши два спонсора и его два спонсора. А, хорошая такая площадка, очень интересный маркетинг. А, кто не ленится, приглашают и а, зарабатывают на этой площадке. Но я что хочу сказать, много здесь и денег не заработаешь, потому что а, Сами должны, не маленькие должны понимать, какой вход, такой и доход, ребята. Итак, следующая площадка у нас есть автопрограмма мини. А здесь вход можно входить с 500 рублей и выше. Здесь на этой площадке нет привязки к первому столу. Вы можете сразу заходить во второй, третий, или четвертый, или пятый, или сразу же можно на любой стол и работать. Мы сегодня разберем эту э, площадку. Есть такая автопрограмма мини. Да, на этой, на этой площадке вы зарабатываете 30, за один круг 39 750 рублей. Этих кругов вы можете за один день делать 10. Автопрограмма «Энерго». Здесь ход 30 тысяч, выход с, с одного круга вы зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. А если вы хотите получить от World Money, от нашего фонда, внедорожник за 2400 с нашим логотипом World Money, вам нужно будет поехать в город Сочи и забрать этот автомобиль. Также у нас есть две инвестиционные площадки. Мы являемся инвестиционно-МЛМ-проектом. Поэтому у нас есть такая большая площадка инвестиционная, где мы инвестируем с 500 тысяч, миллион и выше на бизнес, который находится на земле в городе Сочи и в городе Адвери. Есть такая инвестиционная игра ⁇ сейфы ⁇ от World Money. Здесь можно инвестировать с 500 рублей, две с половиной и пять тысяч. Есть такая площадка у нас в а Мы стартовали, начал развиваться наш фонд именно с этой площадки. Она так и называется World Money. Здесь всего лишь 6 столов. И можно начинать с первого стола, это с 1000 рублей. И за один круг вы зарабатываете 106 тысяч и активируется из этих 106 тысяч за 20 тысяч площадка «Голден Ring. Это первые ворота, первый выход, первые двери на площадку нашу крутую «Голден Ring. Итак, есть у нас такая социальная площадка «ПДИ». Где у нас только на этой площадке у нас есть абонентская плата Каждые 14 дней у вас списывается по 100 рублей. Первая неделя после регистрации это подтверждение активности кабинета. Распределяются деньги на 10 уровней в глубину по 10 рублей. Следующие через 14 дней идет активация клона. Этот же клон станет к вам на первый стол. Здесь можно начинать со 100 рублей и за один как говорят, круг, да, вы сделаете, заработаете 3 800 и у вас за 1000 рублей активируется первый стол площадки World Money. Есть такая площадка Клевер Мини, где вы можно входить с 300 рублей и с двух лепестков вы зарабатываете 18 рублей. Есть такая площадка Клевер, да, плюс вы еще получаете реферальное вознаграждение на три уровня в глубину, и получаете реферальное вознаграждение, и плюс получаете по маркетингу на три уровня в глубину. Я разбирала на прошлом вебинаре, показывала эту площадку, как распределяются деньги на этой площадке. Плюс эта площадка, следующая площадка ⁇ Клевер. Они идентичны, маркетинг одинаков. Единственное, отличается вход. На эту площадку вход составляет 3000. За, с двух лепестков вы зарабатываете 187 500 рублей. Это хорошая площадка. Здесь даже по 2,5 идут реферальные вознаграждения. шикарные. В разделе «Партнеры» отображаются ваши партнеры до пятого уровня в глубину, и плюс, есть ваша реферальная ссылка, плюс отображаются все партнеры, которые на каких площадках они активировались. И, наконец, наши две уникальные площадки, это «Golden Ring Mini», где у нас идет... Мы работаем только на ней, а получаем пассивный доход а по клевер мини на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. И получаем по площадке клевер. И, конечно, идет выход у нас на площадку Golden Ring. А когда мы выходим на эту площадку и работаем на этой площадке, то у нас идет пассивный доход. Мы получаем а, пассив с площадки World Money и с площадки PD. Вот эти у нас два пассивных таких дохода а с уникальной этой закольцовкой. Ну и теперь давайте мы а, разберем именно площадку Авто энергомини. Чем хороша эта площадка, тема, чем она мне нравится, что здесь нет привязки к первому столу. Ребята, это очень хорошо. Здесь можно входить Минуя даже этот первый стол за 500 рублей, сразу можно входить на второй, сразу можно входить на третий, да сразу можно входить даже на пятый. Вы активируете за 12 тысяч, приглашаете первого партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Пригласили второго партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Третьего пригласили 12 тысяч на баланс для вывода. И у вас сколько? 36 тысяч. Вы опять купили себе этот стол пятый и продолжаете работать. И так до бесконечности. Сколько ваша душа пожелает? У нас нет ни на одной площадке никаких ограничений ни в заработке, ни в выводе денег. У нас нет денежных средств. У нас сколько ты заработал, столько ты выводишь. У меня сегодня был очень неприятный разговор с одной мадам в скайпе. В скайпе... А я показала, сколько я заработала и вывела, а, вернее, показала, сколько заработала, она говорит, я вывела, я говорю, а вывела, вот смотри, говорю, у меня а сколько на балансе, все деньги выведены». Вот, она «все равно вы хайп». Ну да, одна говорю, пусть мы будем хайп, а вы э, хорошая компания. Я на это внимания не обращаю, но все-таки э, немножко на душе э, скребет, когда э, так говорят. Ребята, никогда не говорите, какая бы там плохая, какой бы плохой проект ни был. Э, человек этот может быть влюблен в этот проект, и ему будет неприятно слышать о своем проекте, э, что озывается «плохо». Оставьте свое мнение при себе. Это самый лучший вариант. Итак, давайте я вам покажу самый такой оптимальный вариант, что вы можете активировать первый стол, второй и третий стол. Это всего лишь половиной тысячи. Ну, я не скажу, что это такая прям вот огромная сумма, я считаю, что эта сумма доступна всем, любому, даже пенсионеру. Итак, у нас здесь есть такая предусмотрена маркетингом, когда становится первый партнер, то реинвест именно по броне спонсора. Прежде чем, когда зарегистрируется первый партнер и будет активироваться, пожалуйста, позвоните своему спонсору, чтобы он выставил бронь, вы, вы выставляете сюда партнер, а ваш спонсор выставляет сюда. Итак, когда приходит ваш первый этот, вы, это вы, это ваш реинвест, становится сюда. И, и покупает он делает покупку второго стола и делает покупку третьего стола. Как только он делает покупку, вернее, второй партнер делает покупку эм, первого стола, у вас закрывается, и вы сами под себя становитесь на этот стол. Второй партнер делает покупку второго стола. У вас второй стол закрывается, и вы сами по себе становитесь на третий. И как только делает покупку второй партнер а, третьего стола, у вас автоматом открывается четвертый стол. Первый партнер закрыл все свои три стола, пригласил два партнера, два на два идет и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете три на баланс для вывода. Тысячу получает ваш спонсор. А вот за две у вас реинвест. Не забудьте выставить реинвест под своего клона. Вы можете выставить его под своего клона. Итак, первый партнер закрыл, второй партнер закрыл. Третий, а второй и третий приплюсовываются, и за 12 тысяч у вас открывается а, стол выплаты. Это полностью вся ваша зарплата. И первый партнер закрывает свой четвертый стол, приносит вам 12 тысяч на баланс для вывода. Второй закрыл свой, четвертый стол принес вам 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер принес вам 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы а, сделали всего лишь с малым количеством партнеров, вы заработали 39 750 рублей. Я считаю, что это очень хорошие деньги. А, ну, здесь можно любую стратегию выбирать, вы можете а, заходить начинать и со второго стола с 1000 рублей и приглашать на 1000 рублей. Вы можете с третьего стола приглашать на 2000. Можно даже заходить на 6000. Как только станет к вам первый партнер, вы сразу процентов вам уже возвращается с ваших потраченных денег. Итак, здесь работать это шикарная площадка. Ребята, я тоже в нее прям влюбилась. Мне очень-очень нравится. И следующая площадка – это золотое кольцо. Мои любимые золотые кольца. А это вообще у нас уникально. Уникально тем, что у нас идут по, не только мы здесь, выход у нас есть к большим деньгам, но у нас еще здесь есть на этой площадке пассивный доход. А пассивный доход у нас, ребята, все, все, все, никто никогда не откажется от пассивного дохода. Я считаю, что так. Здесь, значит, можно входить через удвоитель, это 2000. Но чтобы сократить в два раза количество приглашенных партнеров, вы можете миновать этот удвоитель и сразу же входить на тысячи. Это очень хорошо, ребята. И как только вы приг... становится к вам первый партнер, вы выставляете бронь под, перв... под первого партнера. Здесь не обязательно станет ваш партнер, но может ваш стать, может быть, этой первого партнера. Партнер стать. Выставляете бронь и как только вы ставите сюда второго партнера, вы звоните своему спонсору, чтобы спонсор вам выставил бронь, вернее реинвест именно вот сюда в ваше плечо. А вот под второго поставили третьего партнера а у первого будет это реинвестное место. Вам позвонит первый, и скажет спонсор, выставите мне реинвест, и вы обязаны выставить ему реинвест. И получаете 700, 3 700 на баланс для вывода. А за 300 рублей идет активация площадки Клевер Мини. Если она у вас уже активирована, то вы сразу получаете 3 800. Вы получаете 50 рублей за уровень 1 и 50 рублей получаете за реферальное вознаграждение. Итак, вы, следующий, четвертый и пятый партнер, они вам дают двойную выгоду. Они дают вам переход во второй блок за 8000 У нас здесь нет покупки за 8 тысяч. И вторая выгода, они закрывают вам Реинвестные плечи. А вы под четвертого поставьте бронь шестому. Поставьте э, шестому. А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получите 3 800 на баланс для вывода. Итак, за вами идут сюда ваши партнеры. Ваши э, э, реинвесты. Э, реинвесты ваших партнеров. И вы быстренько закрывается у вас этот стол. Э, и... Как только вы вставили в реинвест первому, сюда становится реинвест первому партнеру. 4000 с реинвеста приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру. А вот здесь вот вы получаете по маркетингу 1000 рублей. А и плюс у вас идет активация площадки Клевер. Если она у вас активирована, то вы получаете 2000 Тысяча по маркетингу и плюс 500 рублей а, за первый уровень и 500 рублей а, за реферальное вознаграждение. Итак, вы а, под четвертого можете поставить шестого. У четвертого будет реинвестное место. И опять получили 2000 на баланс для вывода. Это ваш пассивный доход. А здесь приплюсовывается 4,8 и 8, это 20 тысяч. И вы летите на Площадку Golden Ring. Площадка Golden Ring. На нее можно э, заходить, и покупать ее отдельно за 20 тысяч. Можно сложиться вдвоем и втроем купить э, эту площадку и работать по одной реферальной ссылке. А вот вы, например, вышли с площадки Golden Ring Mini. И так э, у вас активировалась эта площадка. За вами идут сюда ваши партнеры. Реинвесты ваших партнеров и э, реинвесты ваши. И у вас это все быстро закрывается. И как только сюда нужно третий партнер становится, у первого будет реинвестное место. Вы выставляете реинвест ему и получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый и пятый, как я вам уже говорила, они дают вам двойную выгоду. Они закрывают вам плечи и плюс дают переход за 40 тысяч во второй блок. Вы можете под четвертого поставить шестого. У четвертого будет на, И опять получите 20 тысяч. Здесь также второй стол у нас, ребята. Здесь только два рабочих. Это полностью выплаты. Но вы же пока вы доходите до выплаты. У нас у каждого партнера по 80, по 60. У кого даже по 120 тысяч уже на балансе для вывода. А вот когда ставите 2, звоните спонсору, чтобы он выставил вам реинвест. Под второго выставили, третьего, это может быть партнер первого, это может быть партнер второго, это может быть ваш. Это не имеет никакого. Здесь может даже прилететь со структуры другой, стать третьим партнером. А у первого будет это реинвестное место. И вы получаете опять 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 и 40, 20 тысяч с реинвеста первого, и плюс четвертого из пятого партнеров у вас все это приплюсовывается. И за 100 тысяч покупается третий стол. А это полностью ваш зарплатный стол. А по четвертого можно поставить шестого. Четвертого будет реинвестное. Вы опять получили 20 тысяч. Здесь можно и дальше делать вареную колбасу. Но я вам не советую, ребята, не надо получили две выплаты с одного стола. Я считаю, что это шикарно. 40 тысяч с одного стола. А не так, как вот делают по 120 тысяч с одного стола. Ребята, ну это несерьезно. Потом, потом они не знают, куда, что делать и куда ставить и какие брони. Все в ужасе. Итак, у вас активировался за 100 тысяч, у вас а сюда идут за вами партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. А когда становится сюда по вашей броне третий партнер и у первого будет реинвесту, вы выставляете 80 тысяч, вам летит на баланс для вывода. А 20 тысяч распределяется 10 клонов на площадку World Money а по 1000, 1 за 5000 на площадку World Money на четвертый стол и 50 клонов на площадку uh, PD. Что я хочу сказать? У меня мой партнер звонит, говорит, я не знаю, куда у меня все перелетело, все. Да, перелетело, говорю, потому что вылетел партнер на, сюда, на площадку, на третий стол Голден Ринга. И полетели клоны, и полетели 50 клонов на площадку ПД. И подвигали вас хорошо. Он, конечно, заулыбался, ну что. Я Не хочешь заходить? Вот теперь лови своих клонов по 100 рублей. Итак, ребята. Четвертый партнер, когда становится к вам на это место, то вы получаете 100 тысяч на баланс для вывода. Хоть скорую помощь вызывай, начинается тахикардия. Пятый становится тоже 100 тысяч на баланс для вывода. А под четвертого поставили бронь шестому а у четвертого утренней реинвестны, и опять 100 тысяч получили на баланс для вывода, и опять получили. И вы будете постоянно крутиться на этом столе, и будете постоянно получать. Ну вот такой вот наш фонд денежный денежный, денежный, денежный. Иногда у меня спрашивают, что является вашим продуктом в вашем фонде. Я отвечаю, что это, нашим продуктом являются деньги. Да и, и, и правда, что нашим продуктом мы называемся мир денег. Я считаю, что очень хороший продукт. Нам не нужны никакие рассылщики, нам не нужны никакие другие что-то, какие-то прибамбасы. У нас мы пришли в интернет зарабатывать деньги. Именно наш денежный фонд. Вот, ребята, если есть какие вопросы, давайте задавайте. Если нет вопросов, с вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.